Всем привет, в этом видео я расскажу как восстановить данные с компьютера, который не запускается, как создать свою загрузочную флешку с набором утилит для восстановления данных при помощи Windows Pay, как загрузиться с такой флешки и как восстановить данные. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу.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 Если вы вдруг столкнулись с проблемой сбоя в работе операционной системы и она попросту перестала грузиться, а на диске остались важные данные, не отчаивайтесь. Их можно попытаться восстановить, даже если они были удалены. С помощью этого способа вы сможете не только загрузить полноценную систему Windows без ее установки на компьютер, но и использовать программы для диагностики жесткого диска, поиска и удаления вирусов, создания новых разделов, восстановления и так далее. Для этого вам нужно будет скачать бесплатную программу AOME Pay Builder и портативную версию Hetman Partition Recovery, записать это все на USB флешку или диск, запуститься из нее, просканировать диски и восстановить нужные данные. Итак, скачиваем Aomai Pay Builder с официального сайта, а затем портативную версию Hetman Partition Recovery, ссылки на них будут в описании. Устанавливаем All My Pay Builder, далее извлекаем из архива папку с Hetman Partition Recovery, запускаем All My Pay Builder. Жмем Next. Здесь ставим отметку напротив Create 32 бит version of Windows PE и снова Next. Версию выбирайте в зависимости от того, какие программы будут использоваться: 32- или 64-разрядные. В следующем окне вы можете выбрать, какие программы будут записаны на эту флешку. Если вам не нужны никакие дополнительные программы, уберите все отметки или же откройте каждый из разделов и выберите те, которые вам действительно понадобятся в работе. А чтобы добавить свои утилиты, нажмите Added Files, затем Add Folder и укажите путь к папке с программой, это должна быть портативная версия, так как в ином случае она попросту не загрузится и программа должна соответствовать разрядности выбранной системы. Отметьте папку с нужной программой и нажмите ОК. OK. Теперь еще раз Next, здесь выберите на какой вид носителя записать, диск, флешку или жесткий диск компьютера, я выберу USB носитель. Next. После вы увидите окно с предупреждением о том, что данное устройство будет отформатировано и что все данные будут стерты. Если вы с этим согласны, нажмите Yes, после чего начнется процесс создания загрузочной флешки с Windows PE и пакетом выбранных утилит. Для этого процесса потребуется доступ к интернету. Он может занять некоторое время, в зависимости от набора программ и скорости интернета. По завершению вы увидите кнопку финиш, нажав на которую загрузочная флешка с Windows PE будет готова к использованию. Теперь нужно лишь подключить к тому компьютеру, система которого не загружается, и включить его. Подключите ее к USB порту компьютера и установите на нем загрузку из USB флешки. О том, как это сделать, подробно описано в видеоролике нашего канала. Как войти в BIOS или UEFI и загрузить с USB флешки компьютер или ноутбук. Ссылка на него будет в описании. Далее система загрузится автоматически и вы увидите на экране оболочку похожую на Windows 10 и набор выбранных программ. Здесь вы можете открыть этот компьютер и попытаться найти свои данные на одном из представленных дисков. Заметьте, что буквы дисков могут не соответствовать их прежнему названию и если вы нашли данные, вам просто нужно будет подключить другой диск или съемное устройство и скопировать их на него. А если же папка с данными каким-то образом пропала попробуйте его восстановить для этого запустите Hetman Partition Recovery которая находится в папке User Program и просканируйте диск на котором находились ваши данные для удобства измените язык кликните по разделу меню view language и выберите нужный Теперь выберите нужную папку и нажмите «Восстановить». Укажите путь диску, на который они будут восстановлены. Ваши данные восстановлены. Таким образом, в ситуации выхода из строя системы компьютера, на котором хранились важные данные, и перестановить систему, на котором без утер не получится, диск или флешка реаниматор будет ценным инструментом. А если вы хорошо знакомы с командной строкой, можете создать флешку с Windows PE и попытаться восстановить систему с помощью командной строки. Для этого нужно будет скачать пакет с ADK. ссылка в описании, установить, Отметив в начале установки средств развертывания и среда предустановки Windows. После установки в меню «Пуск» введите среда средств развертывания и работы с образами. Запустите ее от имени администратора. В открывшемся окне выполните команду для создания папки с файлом и дистрибутива Windows Pay. Для 32-разрядной – эту команду, а для 64-х вот эту. Теперь можно создать ISO файл. Для 32-разрядной – это следующая команда, а для 64-х – следующая. После подключите ее к компьютеру и запустите его с этой флешки. Система запустится и вы увидите на экране окно с командной строкой, чтобы добавить свои программы в пакет Windows PE. Перед созданием образа введите следующую команду. Далее скопируйте папку mount программы, которые вам нужны и выполните такую команду. А затем выполните команду создания ISO образа, после запишите его на диск или флешку. Как восстановить загрузку Windows из командной строки смотрите в одном из наших видео, ссылка будет в описании. Также у нас на канале есть еще один способ как создать флешку реаниматор для восстановления системы и данных с компьютера, который перестал загружаться, ссылка в описании. А на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр.